Привет, с вами Влад, вы на канале Мототема. Вот такой аппарат я собираю еще один для друга, с его всяких разных запчастей. Вот у него, короче, еще вторая рама, которая сейчас уже не надо. Вот, если кому нужно что-то из тех запчастей, оставлю ссылку на куфор. Вот, можно будет все это купить по доступной цене за небольшие деньги, чтобы дальше влаживать в этот вот проект вот, тут еще дофига надо чего вот, как бы ремонт будет вилки что еще по остальным признакам, всегда бесила в восходах их система подтяжки цепи вечно болт с со стороны ведомой звезды Вечно загибает его. Я в итоге сделал как наподобие минского мотоцикла, вот перенес крепление амортизаторов и, естественно, крепим подтяжку цепи, перенес. Все вроде работает, двигатель заводится, функционирует, но это не главное. На него еще мы поставим карбюратор ПВК, вот. В общем, к весне, думаю, доделаются этот проект. Надо еще будет переднее колесо. Может, если есть у кого-то минское колесо, переднее, можете написать в комментариях. Я обязательно приобрету. Потому что это переспецованное мое, которое я себе делал когда-то сюда. Но ну, я нашел Явовское. Вот. А этот аппарат уже с резонатором, в принципе. Ну, по нем еще дофига что надо делать. Установил, между прочим, еще, помимо этого всего, противотуманку вместо фара. Ну, это так, на прикидку было, как оно смотрится, как оно светит. вот. Тут ничего особо больше не поменялось, кроме того, что резонатор сделал. Резонатор как? Сейчас покажу. Вот, вот так вот как-то резонатор. Ну, едет, но как-то еще надо с настройками повозиться. Карбас сильно богатит смесь. Вот. В общем, кому что надо, будет ссылка на объявление в куфоре. Не надо так, не надо. В общем, я думаю, найдется тот человек, которому что-либо нужно. Там, бак, два задних щитка. Ну, или брызговика, крыла. Как кому удобно. В общем, подсидельная вот эта часть, на которую сама сидуха крепится, Два бардачка. Есть, кстати, крышки э, тоже к нему, вот. Старого образца на перья вилки кожуха, крышки там, он есть Тут еще куча запчастей, вот, всякие от коробки, если что, кому надо, короче. Идите туда, звоните мне, там будет все. Кому что нужно, все забирается. В общем, всем, ребят, пока. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Кому не интересно, ставьте дизлайки. В общем, всем добра.